Всем привет, друзья! С вами я, ваша Соколик, и сегодня я буду рассказывать об Инстаграме различных художников и, собственно, их показывать. Три года назад я сняла видео о том, как вести Инстаграм, если ты художник, потому что я знаю, что для многих людей это проблема. И ребята-художники, которые нашли это видео, начали оставлять комментарии, мол, прокритикуйте мой профиль или мой профиль И так далее. И, собственно, по истечении трех лет я решила это сделать и снять такое видео для вас, потому что я думаю, что это очень интересная тема и всем будет поучительно и наглядно видно различные профайлы. Сразу говорю, что если ваш профиль не вошел в этот выпуск, а вы оставляли комментарий внизу под тем еще видео, Соответственно, возможно, либо вы поменяли сами никнейм, либо я не нашла ваш никнейм, потому что вы его неправильно как-то указали. Но а все остальные профили, которых я нашла, я сегодня в этом видео озвучу. Итак, первый никнейм Ангели. Веду творческий профиль с эстетической тематикой. Рисую маслом, карандашами, акрилом, делюсь советами по рисованию. Подписывайся. Значит, что я могу сказать? Первое это, конечно же, интересный профиль, видно, что девушка старается. Также видно много подписчиков, то есть она следит за этим делом, да? потому что в Инстаграме нет органики практически вообще никакой, поэтому приходится прибегать к каким-то способом, чтобы на тебя более как-то обратили внимание. Например, раньше это был масс фоллойнинг, масс лайкинг, масс лукинг. Я вам видео тоже на эту тему оставлю, чтобы вы посмотрели там, где я рассказываю об этом вкратце, но тем не менее. Вот. Сейчас это больше таргетированная реклама, проплаченная, то есть если у вас есть какой-то бюджет выделенный, вы можете, собственно, себе привлечь настоящих подписчиков. Вот, и, собственно, клиентов, но, конечно же, для этого должен быть либо блог хороший, либо еще что-то. Но мне бы больше, лично для меня, хотелось бы более качественных фотографий, потому что когда блог выглядит более профессиональным, более качественным, соответственно, люди больше на него приходят, люди больше Вами интересуются, потому что это, на самом деле, очень важно люди на это обращают очень сильно внимание. Очень сильно. Я вам клянусь просто. Возможно, какие-то интересные фильтры. Кстати, есть приложение, называется VACCocam. Я вам внизу оставлю название этого приложения, возможно, ссылочку. Там вы можете в этом приложении собственно его скачать. И там есть как бесплатные, так и платные фильтры. Я его тоже очень люблю, им пользуюсь, им пользуются многие блогеры, я знаю, поэтому вот, welcome. А, да, какие интересные фильтры стилизация определенная профиля и качественные фотографии и вообще будет все круто и побольше арта то есть не только своих каких-то селфи но и каких-то более интересных постановочных фотографий как мне кажется это ну как бы интереснее чем селфи селфи это уже вчерашний день следующее м качалова или качалова я прошу прощения если буду как-то не так называть никнеймы вы сами понимаете я не все зна. Значит, какой у нее комментарий? Рисую в основном на дереве. Буду рада вашей оценке. Первое, что бросается в глаза, это качественные фотографии, особенно вот последние, очень оригинальные. Видно, что девушка заморочилась над профилем. Это видно сразу. Интересные постановочные фотографии, но, как мне кажется, не хватает самой Марины. То есть, если в первом профиле девушки было слишком много, во втором профиле не хватает личности. И нужно понять, что люди, они любят тебя, твои работы за то, какой ты есть человек. Да? То есть ты намного более востребованный, когда ты выстраиваешь свой личный бренд и показываешь себя как личность раскрываешь. Что бы я посоветовала? Вот Марина, в принципе, уже последних три поста начала публиковать себя. Я бы хотела более каких-то загадочных, красивых фотографий. Ну, вот она начала уже как-то вести профиль, да, то есть текст и так далее. Я бы хотела больше узнать о ее личности, ее фотографии в разных ракурсах, интересные какие-то оригинальные фотографии вместе с ее работами, без ее работ. То есть вот в таком вот плане. То есть вы должны понимать, что ваш... Арт, он должен появляться периодически и вы должны появляться как бы и открывать свой мир да? то есть потому что посты с вашим лицом набирают намного больше активности, соответственно это выдается в рекомендованные в Инстаграме и собственно таким вот образом профиль начинает расти и продвигаться и люди они идут к вам уже переходят, потом смотрят о это классная девушка, да она мне нравится, я у нее что-то куплю, понимаете. Да? Вот, поэтому больше личности следующий профиль Соня Moon Art Писую портреты на графическом планшете ламповая атмосфера надеюсь вам понравится и вы подпишетесь первое что я вижу в профиле Sony это хорошая оформленная шапка видно что это бизнес аккаунт это очень хорошо, stories у нее присутствует, также много арта, это тоже очень хорошо но есть в шапке профиле Sony ее основной аккаунт. То есть она разделила аккаунт с Артом и ее основной аккаунт, где она публикует только свои фотографии. Первая ошибка, которую допускают многие вообще художники, это то, что они разделяют свои аккаунты, и при этом на основном ее аккаунте главная аватарка это Бэби Йода. Какое Бэби Йода имеет отношение к Соне? Я понимаю, что Бэби Йода сейчас всем нравится, но когда вы пиарите Бэби Йоду, вы пиарите Дисней, делаете заработки им, а не себе, понимаете? Пиарьте только себя. Ну или если вы уже как-то делаете, да, например, когда я снимаю про художников. Да, я их тоже пиарю, но это также идет плюс мне в копилочку, потому что тех известных художников, например, таких как Ван Гог или Сальвадор Дали, или Дисней, их знают как бы больше, чем меня, и когда люди ищут их, они попадают так или иначе на мой профиль. Поэтому, если вы уже делаете что-то, ищите в этом рациональное зерно смысла. Конкретно Сонин профиль мне не понравился, потому что слишком сильное разделение. То есть Здесь вот я рисую, а здесь вот мои фоточки, посмотрите. Так быть не должно. Кстати, я тоже совершала такую ошибку. У меня был первый мой профиль SakoliKok, который сейчас основной профиль и единственный профиль, и второй профиль был Inspiration Sakoli, где я выставляла мои фотографии с путешествий. Нет, вот почему-то казалось, что людям это должно быть интересно. Да, действительно, в итоге знаете, как получилось? Люди переходили на мой сокуликок и оставались все равно там, потому что там есть личность, там больше активности, там людям более интересно, там, знаете, такой целый Неверленд такой. А, а тот профиль в итоге он оказался заброшенный, потому что ну, как бы вот, вот так вот получается. Вот поэтому не разделяйте аккаунты. Все, все на один аккаунт. Ну, разве что, если, например, YouTube-канал, понятное дело, там, если вы снимаете на, один на китайском, другой на русском, то, соответственно, тут уже лучше как бы разделять, да, чтобы активность видео не падала и так далее. Целая история. Следующий профиль Turtle Artist. Рисую на графическом планшете, маслом, акварелью, пастелью. Рисую разнообразные вещи, глаза, природу животных. Буду рада вас видеть. Значит, первое, это, конечно же, шапка, фотография, да? Должна быть ваша практически всегда я так считаю потому что люди переходят видят вас и они уже хотят подписаться короче всегда ставьте свою фотографию у девушки стоит олень акварельный Следующее, начинающий иллюстратор, в шапке написано начинающий иллюстратор рисую душой и сердцем, где меня можно найти, ссылка вконтакте Когда вы пишете в шапке информацию о себе, вы так или иначе должны понимать, что человек, который прочитает эту информацию, будет с ней делать. Ну, например, если вы хотите, чтобы с вами как-то коллаборировались, вы должны написать. Для коллаборации пишите туда-то и туда-то, для заказов пишите то-то и то-то, или я рисую это, пишите туда-то и туда-то. Вот а когда вы пишете я начинающий или то это мне о чем говорить. Придумайте себе какое-то амплуа, что ли, исследуйте этому, потому что начинающий художник, ну, это не совсем прикольно звучит для людей. Это важно понимать, важно понимать психологию, как они вас воспринимают. Далее мне больше всего из всего Инстаграма понравился кусочек, где девушка фотографировала губы на фоне гвоздик, по-моему, ну в общем на фоне цветов. Фотографировала глаз нарисованный, кстати, очень хорошо нарисованный глаз, губы. Фотографировала на фоне моря. Советую вот в таком вот стиле и продолжать делать такие фильтры, делать вот что-то вот в таком плане. Это очень актуально. опять Опять же, делать фотографии себя, это тоже очень важно, рассказывать свою историю, как я к этому пришла, ну и так далее, в общем, повлекать людей в свою жизнь и в свое творчество, тогда вероятность того, что они будут вовлечены в это, и это принесет вам пользу намного больше, чем вы не будете этого делать, и никто не будет знать, кто вы, откуда и так далее. Ну и, конечно же, стараться рисовать целостную картину, выставлять ее, или, например, выставлять, как я рисовала эту картину, то есть сначала обложечка целостное, произведение свое, а потом следующие может, там даже написать, листайте дальше, вот у меня есть вот такие вот, как я это рисовала, процесс создания всего этого. То есть тоже вот в таком плане это будет очень интересно для людей посмотреть. Ну что, ребята, спасибо всем за внимание. Спасибо, кто досмотрел до конца это видео. Если вы хотите, чтобы я в следующем видео разобрала ваш инстаграм, прям в каком-то посте отмечайте меня, собака и соколикок, к этому инстаграм. И пишите типа Настя, Hell или Настя, мне нужна критика. Либо же оставляйте свой инстаграм прямо здесь под этим видео в комментарии. Ну и, конечно же, когда наберется конкретное количество профилей для следующего видео, я обязательно сниму это видео и расскажу и покажу о ваших инстаграмах. Все, спасибо всем за внимание и до новых видео. Всем пока.